Здравствуйте, друзья! Мы, конечно, уже давно не виделись в этом формате вопросов и ответов. Сейчас праздники, вот мы сегодня с девчонками хотели было поработать, а потом решили, что как-то на работу надо много сил потратить, а на общение с вами, наверное, немного. И мы решили сделать формат вопросов и ответов. Пока все здороваются. В доме у нас в эти дни проходят э, постоянные съемки, у нас тут прямо появилась страстная любовь к кино. Вот. Ну, съемки уже э, наши... Брысни, брысни, брысни, брысни. Брысни, говорим. Э, проходят постоянные съемки. И это не то, что мы меняем характер нашей деятельности просто кино заинтриговало. вот и особенно новый год как бы начинания такие после съемок того фильма который у нас здесь был мы подружились с командой команда как бы немножко перетекла к нам и теперь дом наполнен как бы киношниками пусть не метрами кино но людьми вовлеченными ну, если есть вопросы... Кто-то пишет, что ты давно Фанью не видели с вами. Ой, какой большой вопрос. Три месяца назад мы с Фаньей расстались. Это второй раз в моей жизни произошел. Мы прекрасно общаемся и с моей первой женой Ладой Сахаровой, и с Фаньей. Детки приходят, но... Второй раз в моей жизни мы как бы съели траву под ногами. Вот если так можно образно описать. Когда люди очень много интенсивно общаются, конечно, происходит изъедание повестки дня. Она становится очень заурядной, обыкновенной. Мы три месяца как бы всматривались в эту, в эту новость. У нас есть еще один дом, где. Сейчас Фанечка будет жить, вот, так что как бы это все рядышком, это тут рядом, но, но, уже, но, не, но уже не вместе. Я не знаю, я, я все... долго не хотел бы об этом говорить, но вот кое-что я сказал. Здравствуйте, с Новым годом. Расскажите, пожалуйста, как у вас организовано освещение при работе в мастерской? Очень удобно. Вот сейчас я его действительно организовал. Там такие лампы, я не знаю, как они называются, не электрик, но они прямо зажигают картину, плоскость картины. Ну, может быть, мы, когда будем в мастерской, может быть, на следующей какой-нибудь трансляции, или записи, просто покажем эти лампы. Очень хорошие лампы. Можете прямо копировать идею, потому что писать под них одно удовольствие. Они там где-то над головой светят на картину с трех сторон. Очень хорошо. Если до этого у меня в той мастерской, зимней, не летней мастерской было, были проблемы с этим, то с освещением, то сейчас никаких вот в этой нашей зимней, небольшой мастерской. Игорь, что такое импрессионизм в нескольких словах? Яркие цвета, мозаичность, мазков? Прекрасный вопрос. Мы часто не знаем, что назвать импрессионизмом. Импрессионизм сросся с академизмом. Академизм сросся с импрессионизмом. И, и сейчас ответить на вопрос, что такое импрессионизм, довольно тяжело. Хотя классический импрессионизм это несколько основных заметных проявлений. Прежде всего, как бы Этюдность исполнения, набросковость исполнения, когда картина не выписывается, а просто набирается, как зарисовка в альбомчике. Это вот, если говорить о классическом. Первое. Это вот это. А, например, второй момент – это ритмы. Импрессионизм любит ритмич... ритмические мазки. Создание ритмов в небе, где как бы можно и было бы не так затеваться. Но ритм, ритм, ритм москов и все в динамике. но, конечно, особенно это уже проявилось у такого постимпрессиониста, как Ван Гог. А все импрессионисты очень полюбили ритм мазков. Направлен, направленность москов выраженность мазков. Если бы на них писали все-таки гладкую живопись, то импрессионисты вот эту набросковую живопись сделали с проявлением ритма, который вот эти мазочки, они сродни штрихам в рисунке. Вот, но только уже в виде мозга. И третье существенное отличие импрессионизма от неимпрессионизма ⁇ это цветовое преувеличение света и тени. То есть тень преувеличена, как тень, и свет преувеличен, как свет. Преувеличенность, преувеличенная синева теней и оранжевизна света. Вот три вещи, которые, в которых сразу угадывается импрессионизм. Академизм, академизм заметил, что очень много вещей интересных в этом смысле, и тоже перехватил часть. Хотя импрессионисты тоже брали у, у академизма, и вот они так вот теперь уже переплетаются. И вот это, вот это выявленность импрессионизма. У экспрессионизма, наверное, другие проявления уже, еще более как бы, нарочитые ритмы и нарочитая недосказанность, недовыписанность, может быть, да? вот, как бы, наспех, сделанная наспех. Вот. У импрессионизма тоже наспех, но все-таки в меру. Еще. Ну, а, спрашивают, что за окнами у вас, за которыми. Э, у нас за вами. наш двор прекрасный, в котором э, сейчас, ну там шашлычное, там вдали, ну все в фонариках. И, ну это у нас все лето фонарики, зимой и летом всегда. И, ну двор там в глубину идет, идет и там всякие помещения для всяких нужд. В связи с переездом на новое место жительства в декабре не получилось писать для конкурса 7 дней. В январе, продолжив полную силу, не повлияет месячный отпуск на оценку меня нет, как участника? Нет, нет. Я напомню, что критерии конкурсного отбора в этом проекте именно способность быстро расти. Эту способность можно показать и за месяц. Ну, а я постараюсь, насколько у меня... Кругозор есть, и опытность уже, конечно, заметите и, и, и оценить. Когда будет новый видеоурок на морскую тематику? Наверное, в основном ближе к лету, но зимой иногда вдруг залюбуешься волночкой, и как-то и хочется... Um, Игорь, ваша оценка художественной составляющей фильма «Ван Гог» с любовью Винсентом? К сожалению, я фильмы не очень-то смотрю. Может, может, я его и смотрел, но я ничего не помню. Но, да, скорее всего, я его не смотрел. Вот последний из фильмов, который я смотрел, это «Девушка с жемчужной сережкой». Вот ее хоть как-то могу прокомментировать. Хотя, вот интересно, вот «Девушка с жемчужной сережкой». Оказалось, что только умудрился за, за жизнь написать всего 35 картин. Многие из которых он подписывал именами более раскрученных художников. Представляете, 35 картин. Его содержала теща. Ну, нравилось ей, наверное, что он художник. И у, его, у ее дочери вот такой человек. А бездельник еще тот. Я к тому, что пример брать у Вермера нельзя. Пишут, что ты похож на Андрея Миронова. Это действительно было самого моего... 20 20-летия когда уже все, когда уже лицо сформировалось и мне постоянно говорили о том, что я похож на Миронову. Особенно если я вот так одену очки. Вот так. Сейчас, сейчас покажу. Ну, сейчас немножко пополнил, когда особенно смотрю вот так, то Миронов. А как вы проводите праздники? Ну, эти праздники у нас очень весело проходят, у нас очень много гостей. Вот и... Ну вот в данном случае у нас кино. И, ну и раз... весели У нас красивая погода, мы делаем э, шашлыки и прочее. Там мы вот, вчера сделали э, плов. Настоящий такой. У нас есть специалистка, которая сделала плов. Ну и у нас такой э, конвейер э, гостей, который приезжает, уезжает, приезжает, приезжает уезжает. Весело. Почему стали писать строительным акрилом? Ведь он выцветает. Он у нас только как подкладка. Вы же понимаете, что мы сделали подкладку, а сверху просто негустым цветом закрываем маслом. Никакие, никакой проблемы. Если он, может быть, лет через 50 выцветит, и тот масляный слой, который мы положили сверху, несколько потеряет свое звучание от первоначального, может это станет еще красивее. Вот, вот это вот бояться, что э, какие-то химические процессы произойдут, выцветят или краски... Вы же знаете, что картины даже 50-х годов прошлого века ну, очень сильно отличаются от современных. Хотя пигменты те же, все, все тоже. И просто меняется, меняется их И дух времени появляется И часто они становятся, наоборот, красивее Поэтому бояться такой ерунды Не надо Вот Ван Гог осыпается из-за густой краски Из-за того, что он не очень соблюдал технологии Осыпается И музейщики теперь прикрывают стеклом, чтобы краска не отваливалась И пусть прикрывают Так, Тут много поздравлений с Новым Годом э, Приятных Музей. слов Всех поздравляю весьма уважаемый Игорь. Как молодой художник может понять, что у него есть талант писать? Ну, да. Бывает человек с отсутствием чувства пропорции, так, таком выраженном чувстве пропорции. Бывает, что, ну, как, что называется, руки-крюки. Бывает, что все умеет. Вот, за что не берется, все умеет. Но делает скучно. А вот у этого, у которого руки-крюки, руки может оказаться такое вот неформальное, необыкновенное проявление этих рук-крюк, что современный зритель чаще предпочитает руки-крюки такому надежному письму. Другое дело, что это не надежный путь, скользкий путь, оценят-не оценят твои руки-крюки. А в общем-то для изобразительного творчества... Сейчас все проявления человека хороши. Ну, а самое главное, конечно, наличие вкуса. У вас могут быть руки-крюки, а вкус хороший. Вы точно знаете, что вот, вот этот крюк получился хорошо, а этот надо поправить. И наоборот, вы можете прекрасно справляться с задачами, но ну, делать очень банально, скучно. И, и, ну, никто и не оценит это. Или оценит очень вяло. Понятно, что вы чем на процессе. Прежде всего, стоит вопрос научиться хоть что-то изображать, пользоваться веществом краски и прочее. Вот. Так что, я не знаю, если руки чешутся рисовать, надо рисовать. А, здравствуйте, вы родом из Крыма. Ну, вообще родом я из Одессы. С большой Риноудской, маленький дворик. Я помню, даже такая замечательная история была. Как-то меня <coughs> просят приехать на индивидуальный урок, девушка в Одессу. Я думаю, ну хорошо, договорились о цене. Я еду по адресу. И помню, а тогда это была улица Чкалова. Я еду и думаю, кажется, у нас теперь уже Большая Арнаутская. А у меня в адресе Большая Арнаутская, 93. И я еду, еду. И понимаю, что я еду в свой двор, в котором столько прошло замечательных событий моего детства. И еще и приезжаю в тот подъезд, которыми потом бесконечно снился. Вот моя квартира и мой подъезд мне мало снились. а этот подъезд постоянно снился, потому что с ним как какая-то была мистика связана и я еду в самый центр этой мистики. Ну поработал с девушкой мы там сделали ряд картин. Вот. И, в общем-то никаких последствий но все равно интересно. Так что я одессит по, по, по призванию своему по, по рождению своему. И в Крыму я прожил довольно большой отрезок времени, навещая постоянно Одессу. Будут ли уроки по сложным картинам, с вашей точки зрения, такие, которые получаются не у всех? Ну, я не знаю. Я все-таки выбрал себе путь работы, с, ну, так сказать, со средним новичком. Ч человек, который уже хоть что-то умеет, поэтому у меня не так много этих учебных продуктов для совсем новичка, и многие жалуются, а палитру покажите, а палитру покажите. Ну если человек еще не умеет даже смешать две краски, ну тут, конечно, уже может не ко мне, там есть и другие учителя. Вот Я вот как человеку, который уже вышел в море, себя так воспринимаю, а людей, которые уже готовы на сложные задачи, здесь, наверное, даже, может быть, и учитель-то не нужен. Сложная задача, они потому и сложные, что это уже решает человек с серьезным опытом. У меня всегда проблемы с выбором кисточек. Что посоветуете в этом вопросе? Все очень просто. У нас есть сайт. Карина, э, сестра Афанечки, его обслуживает. И обращайтесь у нее в прекрасный набор кистей, который я рекомендую. Пишут, что манера говорить, как у Жванецкого. Ну, частенько да. ну, так отмечают. Я, я этого не чувствую. Я не, не, под, не подделываюсь. Ну, это, наверное, детский способ общаться. А, у вас есть собака, она лает и частенько мне напоминает о том, что пора мне кормить свою. Ну да, но наш Баська вообще закормленный. Его все в тихоне потихонечку подкармливают. Такого поросенка уже выкормили. Хотя это лабрадор и мог бы быть поэлигантнее хреностенький, толстенький такой, ну, очень симпатичный. А, с Новым годом, э, пишу, под заказ 8 лет, решила бросить и начать писать свое, но очень боюсь потерять доход от заказов и непризнания меня как художника. Как быть? Ну, это проблема, которую каждый решает индивидуально. Тут вопрос, сколько вам нужно денег или сколько вам нужно славы. Кому, как в этом фильме, кому и кобыла невеста. Тут либо слава, либо деньги, либо баланс. Понятно, что работа для выставок, она все-таки подразумевает отречение на какие-то периоды от доходов для того, чтобы себя собой удивить. Ну не знаю, это, это очень индивидуально, это, это скользкий путь. Каких художников нашего времени вы можете выделить? Кто вам нравится? Ну, я уже не раз говорил, что мне очень нравится вот такой художник Бато Дугаржапов. Ну, вот в плане импрессионизма, вот настоящий импрессионист нашего времени, причем с таким уже навизное дыхание этого импрессионизма и те, кто вокруг него, потому что вокруг него тоже сложилась целая когорта очень-очень приличных художников, слава богу, что это все русские практически художники, которые стараются работать в том же ключе, как бы в ключе настоящего импрессионизма. Так, сейчас... Игорь, вы сказали, что расстались с Фаньёй. Получается, у вас сейчас нет музы? Ну, да. Так, сейчас я тут немножко пролистаю. Какой жестокий вопрос. Вы раньше предпочитали фон имприматура наносить сразу до письма, а сейчас перешли на сухое письмо по акрилу. По сухому акрилу оказалось удобнее писать? Вот я запал на этот э мотив подачи картин. Некоторое время буду раскрывать его, показывать, как, как я это делаю. Потом увлекусь другим вариантом. Это же путь к готовой картине. Он... Их несколько этих подходов. поэтому Вот такой подход, вот такой, такой. Поэтому не, не надо расстраиваться, если сегодня художник любит черное, а завтра не любит черный И то, и другое уместно. Подскажите, пожалуйста, как правильно подписывать картины с ваших уроков? Надо указывать, что картина написана с вашего урока? Ну Мне совсем это не надо. Если вам это надо, можете подписывать. А можете на обратной стороне писать. По мастер-классу художника Сахарова. Но мне это вообще не надо. Я именно для того и пишу, чтобы вы не только могли потренироваться, но и продать этот материал. И, конечно, если там будет написано, что это с мастер-класса, то это будет умалять ценность картины. И зачем такое надо? Когда я смотрю на картины советского периода, то они выглядят как бы грязно. Это такая была манера писать или недостаток качественных материалов? Нет, материалы были прекрасны. Это, с одной стороны, манера писать, с другой стороны, дух времени. Ну, действительно, академисты, они любят грязноватость. Раньше вот когда будут оценки работ? В конце месяца? Вот, да. Мы же, кстати, в конце месяца, из-за того, что на носу висели праздники, забыли про... Ну, mm -hmm. вот, вот. Точно. Скоро. У нас же тоже праздники? Ну, мы анонсируем заранее. Когда ваша собака лает, моя пудель... Пуделешка всегда ему отзывается. У нас в городе говорят, что если пишешь фотоматериалы из интернета, то ты не художник. Сейчас, если вы посмотрите западных художников, они все-таки пример разумного отношения к живописи как делу. Не просто. Жить в башне из слоновой кости, а разумное отношение к делу. И в общем-то уже в начале 19 века, когда только фотография начинала свой путь, основная масса художников уже задействовали фотоаппарат для, для своих работ. А сейчас, когда фотовозможности колоссальны, чураться этого, ну это быть просто ну, дураком. Другое дело, что это не надо выпячивать, чтобы не, не соблазнять желающих соблазниться. Ну, или как бы расстроиться, выпячивать не надо. Ну, очень много очень известных картин на сегодняшний день. Мы потом находим фотографии, из которых они написаны. И правильно сделано. Просто когда живопись берет материал, фотоматериал, она применяет еще свои художественные элементы и фотография преобразуется в картину и это очень нормально и хорошо и, конечно надо учитывать вот этот эффект ну как бы уда... фотография пейзаж например сильно удаляет вот дальний план становится слишком узким так мы видим его не не слишком узким а фотография его удаляет <пейзаж> линза это удаляет его учитывать этот момент что еще можно учитывать? Ну, фотография как бы слишком подробный дает результат. А живопись часто обобщает и тоже это учитывает. Ну, в свои аргументы. и ну, Я, например, всем советую иметь проектор. И любой адекватный человек, рисующий сегодня в наше время, Имеет проектор, а те, кто болен страстью, живописной такой, страстью, ну, у них проблемы, да, ну, это их тема. Как наработать скорость, перфекционизм замучил? Ставить секундомер, ставить себе задачу. Тебе сейчас придет заказчик, через три часа, картинка готова. Вот в каком э, качестве я ее застал, этот Заказчик в том и купил. Или не купил. Ну понятно, что в данном случае вы сами себе ставите эту задачу. Но когда ты ставишь себе временную задачу, ну как люди на пленаре когда работают, им приходится очень быстро работать. Свет меняется, все меняется, приходится вот наспех, наспех, крупные мозочки, все. И глядишь, уже появилось это не перфекционистское исполнение. Так, лисички были, а дойдет ли очередь до енотов? Ну, думаю, да, я люблю енотов. Я и фанечку называл енотом долгое время. Это сейчас она стала лисичка, я была енотом. Игорь, когда откроется вакансия на новую музу? Пора, да, пора. Вот вы прямо меня толкаете на это ну и правильно делаете я же сам всех всем говорил что если не хватает энергии творческой то влюбляйтесь да и вот сам теперь должен тоже исполнить этот этот совет а, я помню вы говорили что можно затереть наждачной бумагой картину с березками очень жду а вы хотите чтобы я потер на своей картине ну по потрите вы все увидите сразу ну, я, конечно, могу потереть, но Я думаю, идти на склад, доставать да. эту высохшую, просохшую картину и тереть. Ну, можно отдельно просто потом маленькое ну, видео можно. записать, как мы Ну, может делаем. быть, сделаем. Ну, это. они просто может хотят быть, узнать, делаем. как да. это делать. Ну, да, на другой. А пишете ли вы картины для своего интереса, не для уроков, в тишине без да, камер? у нас в доме очень мало картин, которые я нигде не экспонирую, они... Ну, так сказать, украшают и насыщают жизнью интерьер дома. Каков характер картин опытного художника? Ну, опытность, она же разная. У экспрессиониста одна опытность, а у академиста другая. Да нет, ну, опытный художник, это прежде всего человек, который не совершает грамматических ошибок. Мы же знаем вот, в, в письме, грамматическая ошибка, это сразу понимаем, что малограмотный. Кстати, если вы встречаете ошибки в, в, в названии моих видеороликов в Ютубе или еще в каких-то местах, это не я их подписываю. Так что ко мне не придирайтесь. Я не то чтобы ее самограмотность, но все-таки ну, семи, семинар, да? А он семинар, да? Вот, ну, это не я. Но... Есть вещи, которые совершает малограмотный изоб... художник, да, изображатель, а есть вещи, которые грамотный не совершает. Это перечень достаточно определенный, он не, не, не такой, не космический список. Но если у вас все исполнено э, грамотно, вернее, вот эти вот основные вехи исполнены то в остальных уже можете импровизировать, можете дурачиться, можете все что угодно. Игорь, какова судьба картина, которую вы начали писать несколько лет назад с историческими и знаменитыми лицами? Да, вот я хотел написать картину «Собор Переславля Залесского», потому что влюбился в этот город, предложил как бы обществу, она висела в, в кафе такой посещаемом у нас в городе, я думал, что людям понравится идея, я там уже сделал несколько узнаваемых лиц, горожан таких, которых, которые на слуху, на виду. Но наш провинциальный городочек оказался унылым в этом смысле. Никому не нужна слава, градостроителя и прочее. Сейчас эта картина там вдоль забора. <къем> <къем> как преодолеть... Стар, стар, стар. Ну, что с ней произошло недавно, я думаю... А, лишь. недавно кто-то стрелял в забор из мелко... Это эти пулек воздушных, э, пистолетика, и протыкал весь передний план. <как>, как преодолеть синдром самозванца? Боюсь показать свою живопись в соцсетях, так как подтянулись какие-то художники, которые буквально забомбили своей критикой и совещанием. А сразу надо удалять? И больше, чтобы они даже не могли подписать что-либо. Ну, какое? Вот живопись, самый гуманный вид творчества. Не нравится, не смотри. Я еще понимаю, на скрипке в соседней комнате кто-то э, скрипит. Или дурно играет на пианино. Но живопись-то чем провинилась? Ну, не нравится, не смотри. Это же твоя личная страница. Ты же не идешь э, на удалять сразу даже... Да какой самозванец, господи, в стране 100 тысяч художников профессиональных, еще 300 тысяч обучаются, или там 500 тысяч. Какое самозванство? И у каждого свой уровень. Вот 100 самых лучших, 10 тысяч, ну, второй эшелон, 100 тысяч, третий эшелон. Это эшелонированное. Не могут все художники работать в силу, Гениев. Это, поэтому и в этом и есть творчество и соревнования, и вообще движение есть в этом. А если бы все работали только как гении, то что же это было? Как вы относитесь к ограниченной палитре? Я как раз для новичка настаиваю на скупой палитре. Сначала привыкнуть к сочетанию желтый, красный, синий. А потом уже прибавлять полузвуки, полуцвета. Там, допустим, охра, она же желтая, но она же не желтая. Но, вот, допустим, желтый и коричневый дает охру. Ну, охренный цвет. А, а охру, вот, вот желтый, и сразу понятно, когда ты смешал э, с красной или там, с синей Синий-зеленый, с красным оранжевый. А вот охру, когда смешаешь с синим, такой тух тухленький цвет, но благородный, деликатный. Вот, но ну, лучше начать вот со скупой палитры, чтобы освоиться в этих замесах. Потому что из этих троих можно практически все. То есть, ну, понятно, что там еще белилы участвуют, понятно, что участвует коричневый, потому что все-таки коричневый нужен, как цвет классической живописи. Так что, скупай привет. Как определить цвет фона? и Или цвет не сильно принципиален? Ну, как так художнику опытному привели ребеночка, подросточка, можно у вас получится? Может, он вам фон будет закрашивать? Он говорит, я вот уже 50 лет пишу, а фон так не научился закрашивать. Фон – это статья, где очень хорошо можно показать Развитый ты художник или недоразвитый. Фон это трудно. Это подходы к фону всегда должны быть такими же ответственными, чтобы не опозориться. Как портрет. Ну понятно, что в наше время есть масса других изобразительных причуд, когда можно делать элементарный фон. Просто элементарный, закрашивание. Вот. Ну, тогда должно быть все остальное под, это, под эту дуду. Спрашивают про майский конкурс. Ну <coughs> я думаю, на этой неделе, в течение недели, мы выставим прямой эфир на эту тему. Вы используете черный цвет в картинах? Если да, то какую именно масляную краску черную предпочитаете? Вот у меня сажа. Ну, есть любители тонких э, черных, тонких проявлений черного. Ну, я сажу пользуюсь. Хочу сказать спасибо. Всегда эм, выставлять на продажу, не понимаю, копии известных художников. Писала для себя, прислушалась к вам и решилась выставить на продажу одну и сразу продала. Ну, это это. Я считаю, я считаю, что у вас будут продаваться работы лучше, чем у профессиональных художников. Потому что у вас эти работы будут полюблены. Потому что для вас это новизна ощущений, чувств, эмоций всех этих... А, к сожалению, у профессионалов начинается просто штамповка однородного продукта, потому что ну что тут сделать, семью надо кормить. Вы-то жили и без, без этого в этой отрасли, а для. Ну, в смысле, вернее, вы и без этого зарабатывали, как-то жили, а художник, он только этим живет. Поэтому профессиональный художник, конечно, начинается с того момента, когда когда он полностью зарабатывает от живописи. В основном уже от живописи. Планируете, э, плани... Планируете ли вы давать мастер-класс в Москве? Да, конечно, планирую, но только что вы сами понимаете. Я приеду сейчас, всю свою базу перевезу в Москву снова, и никто не пойдет, потому что будет бояться этого ковида и прочего. Сейчас звонков очень мало. Никто не звонит, почем зря. Все боятся ездить, боятся собираться больше двух. Мы, мы уже точечку ставим, да? Сколько там времени? Так, ну 36 минут прошло. О, ну конечно, мы точечку ставим. Сейчас. Ну тут еще много, конечно. Тогда давайте сделаем Вопросов. небольшой перерыв. Угу. Угу. Нет, не все. Так, ну уже присоединяется. Сашенька сказал, что там столько неотвеченных интересных вопросов, поэтому, конечно, мы с удовольствием продолжим. Тем более, раз уж мы сегодня ничего не делаем, а, а только занимаемся болтовнёй, то уже нарастим. Можете задавать те вопросы, которые не были озвучены повторно. человек 50 присоединилась, но... Вот это повезло нам послушать вас сегодня. Обязательно, пока праздники, покажите нам ваши картины. Ну, это как бы надо по дому пройтись с камеры. Нет, вот те, кто приедет в дом, увидят. Вот те, кто... А, а знаете, что мы задумали тогда? Что будут вот, победителей семь человек, а те, кто не, не будут в числе семи, мы через месяц просто пригласим всех, кто может приехать за свой счет, с, с этюдниками, с, ну, холсты здесь, конечно, мы предоставим холстые краски, а вы приедете с этюдниками, ну, треногами, кто как, и мы с вами попишем с натуры, ведь места у нас здесь красивые, и мы попишем с натуры, выстроимся, допустим, вдоль речечки, я буду ходить, ну, как бы, корректировать вашу работу с натуры. И, и так пройдет два дня. Вот на два дня пригласим всех, кто не стал победителем этого конкурса. Так что, все будет. А, ваша любимая... А, ну и вечером мы тоже, как и с победителями, вечером будем, кто захочет, придет к нам, примкнет к нашим шашлыкам и прочее это уже конечно будет неформальная часть этих встреч ваша любимая тема писать картины ну конечно же портрет ну портрет сейчас в загоне он вот тот портрет который я люблю такой с, с прочтением глубины человека он не востребован как бы вообще и... И как бы, ну вот то, что я люблю, только вот для себя пишешь, в основном вот для внутреннего пользования. Ну как-то так. А не возникает ли проблемы с референсами из интернета? Я имею в виду авторство. Ну иногда автор фотографии говорит, что, а чего вы меня не спросили? Было несколько раз такое, да. Ну, поскольку все-таки картина перестраивает несколько фотоматериал или, вот, допустим, копии я стараюсь делать западных художников. Раньше, если человек принес, я то что принес, то и показывал. То есть сейчас я делаю в основном западных художников, которым не до нас. Как вы относитесь к цифровой живописи? то любое творчество хорошо. Если... Я, ж, я не знаю технологии производства этой живописи, поэтому мне трудно, трудно понять. Но это красиво, по-своему, тоже. Ну, понятно, что это все на, на спецэффекты. А я вот только что сказал про портрет. Что хочется, конечно, репинского внимания к человеку. Ну, не востребовано. Добрый вечер, с Новым годом. А, скажите... Особенно, конечно, к женщине. Вот такого трепетного и волнительного отношения к женскому образу. Будет ли урок «Морозный узор» на стекле? Да. У меня даже есть несколько фотографий очень удачных. Хотя я сам не знаю, как это написать. Ну, посмотрим, по пощупаем. О полюбленности картин. Картины по вашим видеоурокам получаются только с любовью. И процесс с любовью, вообще очень трепетно с вами работать, даже в формате видеоуроков. Так, сейчас вопросы еще. Вы знаете, вот эта вот фраза, картина полюблена или недолюблена, она очень действенна. И действительно, вот очень часто у новичка картины полюблены, и люди это видят, и... Выбирают именно картину новичка, а не профессионала, который, который выпендривается перед другими профессионалами. Что, смотрите, как я могу. Ты можешь, конечно. Ты молодец, ты вот, проявил вкус, культуру, письма, все. Ну, такой любви не проявил. Когда будет тема портрета, соскучилась? Вы знаете, вот мы делаем тему портрета, а вы не, не востребовали. Очень мало. Ну, потребления очень мало. Будет, конечно, просто потому, что невозможно писать одни пейзажки. Что вас больше вдохновляет в жизни писать? Такое красивое... Ладно, тут на английском не понимаю. Вы очень много используете мастихин, но именно мастихиновых работ с грубой фактурой мало. Ну, и хорошо. Вот я так. Кому нужно с грубой фактурой, будет иначе. И именно в живописи. Вот я не знаю, можно ли так музыке учиться, как сейчас живописи можно учиться. Но для изобразительного творчества ну все есть. Вообще вообще все. А как в портрете передать характер и внутренний мир человека? Очень хороший вопрос. Если ты настроился передать характер и внутренний мир человека, тебе может Бог дать. Но если ты смирился до того, что а может и не дать. Ты вот настроился, а он не дал. Ты вот очень хочешь, но он тебе не дает. А в другом случае ты так легко прошел этот путь от формы к содержанию, что просто поражаешься. Ну как, как некое пророчество о человеке произошло. Ты прямо вот все, все самое ценное ухватил. Очень по-разному. Портретист – это общение с Богом. А что вдохновляет? Женщина в первую очередь. Ваша личная художественная победа ушедшего года. Еще то может, вы помните? А <связывая> <связывая> ну, была классная серия картин из бассейна. А, ну да. Но мы ее не опубликовали. Да, действительно. Но это... У нас целый ряд был э, удачных работ. У меня был целый ряд удачных работ. Э, обнаженная в бассейне. Но я вам их не покажу. Почему так мало картин по фотографиям Переславли? Ну, потому что есть все-таки, как бы, места которых сразу узнается и мой родной дом, и его родной дом, всех родной дом. А Переславливый он все-таки тоже имеет какую-то узкую, хотя есть у меня несколько пейзажей с Переславлем, но он такой, как у нас, а есть вещи, которые такой, как у всех. Поэтому я стараюсь все-таки выбрать вещи, которые будут интересны любой местности России. Как бы, ну, такие, от... Узнаваемость, чтобы было, ну, в частности, Левитан. Да, он же не пишет все подряд. Нет, он пишет места, которые, ну, писал, места, которые. Это не, не написать собственную картину. мне задача показать вам, как это пишется. Поэтому, если она не заинтересует просто эстетически, да, не нравится мне. В нашей с вами игре. На эфира, там только первая минута. А, все остальное еще загружается. А, почему цветает краповак фиолетовый прочный от Невской палитры? Я не знаю. Я об этом не думаю, честно вам скажу. Нельзя смешивать, говорят, нельзя смешивать ну, краплак с изумрудной. Ну, не смешивайте. А что вроде как через серию лет он почернеет этот замес. А может и хорошо, если почернеет. Все равно в нем будет проявление и розового, и зеленого. Но может это будет даже красивее. Вот, вот этот вот, тухляк цвета может тут даже окажется красивее. Поэтому кому страшно, что он почернеет, ну не пользуйтесь. Смешивайте с бирюзовыми, место изумрудными, как... лидовыми, mm -hmm. какой угодно. Как вы считаете, можно ли передать часть картины развиваясь и виде недоработки? Или надо писать новую? Вот работа, которая явно с нарочитыми недоработками, с ней можно устроить целый ряд экспериментов. Поскольку она приговорена к, к истреблению, ее можно, допустим, залессировать белилами, а потом шкуркой протереть и посмотреть, ну, причем можно не даже масляным белилом, а акриловым, тонким слоем э, лисернуть. то есть жидко-тонко, а потом, когда он высох, акрил тут же, ну, через 20 минут высохнет, прошкурить и появится вот эта вот, проявится эта фактура. Этот акрил окажется только в щелях этих густот, например, да, один вариант. Другой взять умбру натуральную, разжижить ее и прокрыть всю картину, посмотреть, как в этой дренучей коричневости прозвучит то, что нарисовано, и, может быть, там останется несколько мазков сделать, чтобы она вдруг зазвучала. Ну, вот как художники на пленере часто делают... Писал, писал, писал, писал, мне понравилось. Вытер картину от отраву. Получился такой смазанный. ну Смазанность такая на картине появилась. Не, он понимает, что это вот. Вот это вот и, и, и удача. Поэтому неудачные картины можно приводить в какое-то необыкновенное состояние. И таким образом даже, может быть, найти какой то Дополнительный язык исполнительский. А планируете ли вы, вы писать весенний сюр? Ну, какой сюр весной? Наоборот. Все дышит плотью и жизнью. Сюр зимой. Как научиться правильно подбирать цвета? Взять скупую палитру и начать смешивать синий, красный, желтый коричневый и берила и выучить их взаимоотношения, ну просто увидеть их взаимоотношения. вот Прямо поставить себе вот эту скупую палитру, как, как способ натренировать, умение смешивать. Пару картин, даже может быть 5-10 картин выполнить вот в такой скупейшей. Академические художники, наоборот, не, не любят пройтись лаком и жухлые места соединить с нежухлыми, ну, чтобы оно все стало более равномерно. Иногда это делается очень тонким слоем, иногда толстым. Кто как. В профессиональном плане к чему вы стремитесь? Быть максимально понятным моим ученикам, и, в общем-то, я выбрал для себя это как главное дело жизни. Другие художники выбрали там, успех, как бы художника-изобретателя да, какого-то особого языка, там еще что-то. А я выбрал общение с вами. Для меня это оказалось самым интересным. Будут ли картины импрессионистов в этом году? Очень хочется натюрморт Сезана, пейзаж Ван Гога, Гоген, Ренвар. Ой, как хорошо, как, как душу греет. я бы с таким удовольствием, но запрос этот такой единичный. Ну, конечно, я буду стараться эти запросы тоже удовлетворять, но очень мало желающих на это. Просто срисованная фоточка вас удов... ну, основную массу людей удовлетворяет полностью. В общем-то, и честно, это все честно, это как бы 80% запроса учеников. И, конечно, я в первую очередь решаю эти запросы. Но иногда вот так уже, как надоест решать этот запрос, я беру что-нибудь более экстремальное. Какой размер полотен брать для обучения с нуля? 50 на 70 – это самый большой из маленьких и самый маленький из больших. С ним не прогадаете. Просят познакомить всех с дочками. Вы выйдете? Хоть раз в личке не покажете. Не сегодня, но в следующий раз обязательно. Можно ли исправить пожуховые места на картине? Кстати, ты такую фотографию выставил там, с этот макияж ужасно. Ну понятно, что Новый год можно все ну, малая. Можно ли исправить пожуховые места на картине? Ну, конечно. Ну. Ну, раньше исправляли чесноком, натирали. Ну, в принципе, можно залить лаком. Как правильно работать верной кистью? Надо ли часами учиться рисовать одно и то же? Да ладно, верная кисть это тяп-тяп и готово. Что там сильно учиться? Просто в нужном ракурсе ее подставлять к холсту, с красочками. Она сама рисует. Не-не, не надо проверить. Верная кисть это, это элементарщина. Иногда даже аж... Аж обидно, как легко она решает задачу. Если уже верной кистью не, не получается, я не знаю, что делать. Уже несколько подряд сообщение о том, что импрессионизм интересен. Угу. Очень хочется новых форматов, новых и более сложных работ. Я с вами согласен полностью. Просят тебя экспериментировать. Эксперимальничать, эксперимальничать, экстремальничать эксперимальничать, экспериментальничать, экстремальничать. Еще импрессионистов хотят, а вопросы уже как-то и закончились. Тогда и мы с чистой совестью заканчиваем. Ну что, с Новым годом всех! У меня простой человеческий чай в этот раз, поэтому <смех> у кого тоже чай? С Новым Годом!